Доброго времени суток, дамы и господа. Все мы прекрасно знаем то, что в Вове имеется до да, куча маунтов, но к сожалению Dragonflight, это замечательное дополнение, немножко обесценило разных маунтов. Суть просто в том, то, что мы катаемся на этих четырех драконах, да и все, остальные маунты даже как-то особо не рассматриваются. Но все же, в дополнение Dragonflight был добавлен интересный маунт под названием Божественный поцелуй Анары. Проходя цепочку в равнинах Анары, мы видели, что это за птица такая, с кем она является, и можно получить божественный поцелуй Анары. Мы вроде превращаемся в эту птичку и можем летать по озероту там, Восточным Королевством, Нордсколу, да, к вариант. А с целью того, чтобы сделать божественный поцелуй Анары, нам потребуется три украденного дыхания Анары. Эти предметы привязаны к учетной записи Blizzard. В теории можно фармить разными персонажами. На текущий момент это с обычного данжика, с героек данжика и эпохального данжа. Но проблема-то в том, то, что когда мы уже имеем большой item level, нам не особо, наверное, захочется идти в нормал, героик, обычный мифик 0, ради того, чтобы просто-напросто зафармить это дыхание. В обновлении 10.07 происходит нововведение. В результате которого дыхание будет падать даже с мифик плюс Это круто, то есть нокхуд станет более популярным донжом Возможно там сделают какие-нибудь нерфы для того, чтобы люди могли как-то получше все зафармить Даже проходя высокие ключи Но все же ключи можно проходить хоть сколько Ключи можно проходить даже второго уровня сложности для того, чтобы получить дыхание Поэтому действуйте Обновление 10.07 будет, я не знаю, в марте, в апреле. Надо свериться с календарем, глянуть календарик, картинку, которую компания Blizzard скидывала, и точно уже понять, когда конкретно будет 10.07. Там очень хорошая была картинка, гляну ее обязательно. И в комментариях подискутируем с вами на эту тему. Как-то так, ждем 10.07, и в этот момент легко зафармим божественные поцелуи Анары. Всех вам благ.